переходим по ссылке для регистрации. Открывается чат-бот. Нажимаем старт. Уважаемый пользователь, приветствуем вас на обучающей платформе One Dollar baby Читайте для ознакомления. Вот классно написано. Деньги не самая главное в жизни, но они очень важны. Не имеет значения, чем вы занимаетесь и сколько зарабатываете. Важно, как вы управляете своими деньгами. Далее. Сегодня финансовая грамотность не включена в систему государственного образования. И у большинства людей нет фокуса внимания на тему правильного управления личными финансами. Вот здесь я полностью согласен. Нажимаем «Далее». Тоже почитаете. Нажимаем «Далее». И нажимаем кнопку «Продолжить». Так. Здесь «Если вы являетесь партнером АТОН, авторизируйтесь системе, введя свой e-mail или пароль». Вы нажимаете Я не партнер, а тон». так нажимаете Согласен, загружается оплата. Перейти к оплате. Кого есть Яндекс Деньги, можно через Яндекс Деньги. Я буду платить, платеж по карте. Вводите данные своей карты. есть вот свой email адрес и нажимаете оплатить все оплата была успешной вот и начинаете здесь вам открывается урок личный кабинет по самой программы преимущество партнерства условия партнерской программы статусы инста бонус также есть бонус для пользователей сети статистика, рейтинг по доходу за рейтинг, так, операции со счетом, база знаний, финансовое мышление. Ну, мы на первом уроке. Нажимаем «Финансовое мышление». Добро пожаловать на первый урок. Сегодня вам предстоит погрузиться в тему особенностей финансового мышления и помогающих убеждений. Начинаем совместную работу по моделированию вашего успеха прямо сейчас. Нажмите на кнопку, чтобы начать урок. После урока пройдите тест для закрепления материала. То есть здесь такие уроки, вы проходите, читаете, не получится переключиться или еще чего-то. То есть не будет такого, чтобы вы накладывали, ничего не поняли. В любом случае, вам нужно будет прочитать, пройти тест. Вот, и потом вас направить к следующему уроку. Вот такая интересная штука прям у вас с телефона в кармане. В любой момент открыли по дороге на работу или дома скучаете, прошли урок, получили знания и переходите к следующему уроку. Суперская программа, очень рекомендую.